Всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришел кабель usb micro usb как недавно тут стало известно что в августе месяце компания Nikon выпустила демодрайвер для того чтобы Nikon D5600 превращался в веб-камеру и для этих целей мне понадобился кабель чтобы можно было беспрепятственно ее использовать плюс дополнительно использовать программное обеспечение которое тоже поставляет Nikon рецензионная это камера control 2 pro которая тоже позволяет управлять камерой при помощи компьютера на экране через usb кабель usb-a и usb micro как обычно у нас со смартфоном для этих целей я вот заказал данный кабель долго пришлось искать причем я искал необычные кабели стандартные прямым штекером а именно с угловыми штекерами для того чтобы достаточно компактно все это помещалось непосредственно и на камеру и на ноутбук для подключения данный кабель очень удобно использовать непосредственно при играх например со смартфоном когда у вас аккумулятор разряжается то при зарядке кабель не мешает непосредственно самой игре на смартфоне Он не торчит сбоку а опускается вниз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 0,25 сантиметров, метр, полтора, два и три метра причем 3 метра очень сложно найти особенно в таком исполнении когда у вас вилки развернуты на 90 градусов и давайте посмотрим что находится внутри а внутри у нас находится непосредственно кабель такой вот он нейлоновой оплетки идет стандартное упаковочное доставочное крепление и вот такой вот кабель у нас присутствует причем вот здесь вот сверху идет металл ну а сама часть вилки и часть которая к шнуру это уже пластик металлическое звучание слышите и пластик вот такой вот кабель длиной 3 метра я его измерять не буду но точно 3 метра вот такие вот подключения да еще хочу сказать что существует когда у вас на 90 градусов повернута вилка Различные исполнения. Имеется в виду левое исполнение, правое исполнение, дальше низ и вверх. Ну а по-английски left, right, up and down. Так вот, я может быть сейчас ставлю два рисунка, как это определить. Но вот эти два рисуночка они оба противоречивы. Чем это связано? А с тем, что китайцы путают где там право где там лево Точно так же, где там вверх, где там у них низ. Поэтому два рисунка они противоречивы. Поэтому лучше всего, когда будете приобретать, а ссылка будет описать смотрите не на картинки которые стоят непосредственно виде рекламных а именно на картинки которые оставляют в от покупателя и тем самым вы увидите подойдет вам этот угловой штекер usb micro а, к вашему подключению у меня вот смартфону asus zenfone max pro m1 вот эта часть подходит а к HTC Desiree 825 Dual Syn. не подходит он будет вот так вот смотреть вот такой вот да тут еще один момент у меня на канале есть эти хомутики для того чтобы закреплять непосредственно ваш кабель чтобы не закручивать тем же самым все и теперь у вас все удобно будет храниться теперь давайте еще один момент а именно ввиду того что кабель достаточно длинный он составляет 3 метра то если я буду использовать непосредственно на камере то необходимо установить фильтр перитовый фильтр который позволяет отсечь неждающие токи тем самым улучшить качество все эти фильтры продаются они достаточно недорогие так он закрепляется надежно ну здесь где-то три с половиной миллиметров они различного диаметра бывают под различные кабели ну и благодаря вот этим фильтрам отсекается блуждающие токи видели на кабелях они уже впаяны как вариант а есть вариант непосредственно когда они разборные закрепляются непосредственно после приобретения такой вот кабель и вот такой вот фильтр давайте сейчас посмотрим как располагается данный кабель присоединяется к камере вот у нас есть камера Здесь у нас есть разъемы для подключения Micro USB и Micro USB Вот мы так подключили и кабель удачно садится и не мешает торчащими вариантами проводов непосредственно наружу, вот так вот все удобно размещать сейчас давайте посмотрим как этот кабель работает, посмотрим на двух программах это OBS studio мы сделаем его как веб камеру и вторая программа камера control 2 Pro компании Nikon как она тоже будет осуществлять действия при помощи этого кабеля, подойдет или не подойдет, хотя на обратной стороне если посмотреть, то здесь написано для каких устройств предназначен, в том числе и для фотоаппаратов. Давайте подключать камеру к ноутбуку и смотрим как ведет себя камера как веб-камера через программу OBS Studio. давайте еще раз посмотрим как ведет себя камера непрограммным обеспечением это камера Control Pro версии 2 компании Nikon. Итак, я вам продемонстрировал возможности данного кабеля, каждый решает сам о необходимости приобретения данного кабеля. Все у нас прекрасно работает, также дополнительно можете приобрести ремешок для того, чтобы в последующем хранить и транспортировать этот кабель. И приобрести фильтр ферритовый для исключения блуждающих токов, ну, тем самым улучшить качество подключения камеры к ноутбуку случаи, когда у вас достаточно большая длина да и еще если вы внимательно смотрели то на кабеле нигде не написано данная фирма а именно ZRSE, ZRSE. поэтому как правило вот эти все кабели делаются на одном заводе но ну, а в дальнейшем уже раскладываются теми фирмами которые создаются по продаже данной продукции поэтому здесь нет необходимости смотреть на данную фирму потому что кабели все одинаковые если вы посмотрите у других производителей, размеры практически те же самые. Ну, за исключением в одного момента, не везде можно найти длину 3 метра. До 2 метров без проблем. А вот с 3 метров только у определенных производителей. Поэтому всем, кто желает делать свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, результаты вам продемонстрировал. Но о приобретении каждый решает сам, нужен ему этот кабель, не нужен, для каких целей и тому подобное.